Всем здорово. Жесть давно себя не видел. Вообще, конечно, у меня уже борода 80 уровня. <свят> Смотрите, у меня здесь это не голубая лагуна. В голубую лагуну добавляется блюк краусау, а это гренадин. А так все то же самое, как в голубой лагуне. Просто уже надоело вкус голубой лагуны. Поэтому у меня гренадин. О! Конечно, дача это хорошо, вот у меня отпуск уже кончается, я вообще не отдохнул, скажу вам одно, у меня даже пару раз были срывы здесь нервные, нервные, ну они проходят быстро, так вот, купил себе болгарочку, купил себе циркулярочку, купил шуруповерт хороший, куча цемента уже было куплено, все для работы, ребят, все для работы. Смотрим, ставим лукасы, ребята. Подписываемся на канал. Всем здоровья, мужчины. Всем здоровья, женщины. Ну и дети, конечно же, наши. Ты хочешь на Плутон? Нет, я хочу на Егореон. Она на Плутон разъебется на Плутон. Пригни, мы же здесь остаемся. Мы же здесь. Она просто на Плутон. вообще Стройка продолжается уже уже уже нет силы честно копаем метром восемьдесят слой глины просто слой глины смотрите можно лепить что угодно вообще когда не это песок короче глина дофигища просто прилипает тяжело очень копать блин но мы копаем надо привести трубу Трубу от колоса к дому. Вот. Вот такие дела. Это жесть. Короче, пошла вода. В итоге метр сорок. Метр сорок. И пошла вода. Вот такая хрень. Копать было просто нереально, силы. Сил просто нет. Вчера еще упал, разбил себе ногу. Ну это ерунда. Следующая задача снимать вот это кольцо одно. Вот. Снимать кольцо. Снимать этот домик, кольцо, подкапывать под него. Работы еще пипец. Очень много. Просто нету сил. Если честно уже. Пытался, пытался там скачать. Как бы связь вроде есть, а что-то интернет плохо работает. Ну, короче, я, я не знаю. Тогда если там у вас лодки никакой бы там не нашли на этом цилиндре. Как бы. Короче, То, вот эти трубы, трубы вас, мы будем закидывать. Этот провод электрический тоже просунуть надо. Егор, коммуникации прокладывает. Подземные коммуникации. Водоснабжение, отопление, канализация. До канализации здесь нет, да. М -м -м. не хрена. Yeah, а как я рухлет согнул? А вот как-то чуть-чуть надо, чтобы она вышла ровно вверх. Закапывай нафиг. Закапываю, говорит, нафиг. ресторанные, я же в них... Ресторанные? <сёк> вот вторая теперь. Возьми, вторая там теперь осталась Куда я вправо толку? Ошки, ошки, Вот куда я толку? Да. опять тоже надо видно на ее надо и опять толкать. Слушай, да какой сюда, вот сейчас я постелю, ну, сейчас, давай. блин, на коленке встану просто и все, все, ее можно вытащить сюда. Один вверх. Все, все, все, все пойдет. Домой. Пошло, девочка! Не Все. упаду я? Вот это уже, вот, хотя как говничка прям потеку. Когда решил выходить в за туалет Хорошо бы вытянуть ребор Егор там хотя бы на метр Егор еще Зато похмелье как рукой сняло, да? Да, давайте прямо. Астео, левый кусочек на одной. Это вам не водочку занадто пить, ребята? Это дай мне палку и голую эту. Палку держи мне. Хочу пчел. Пчелы. Кто пчелок уважает? Кто пчелок уважает? Пчелы, реально пчелы, смотрите. Oh, yeah, Сань, прости. Покажите, покажите, покажите. Это пчела, она должна взлететь, как сатана. Сколько их? Не знаю, сколько. Двенадцать. Их можно прямо... А да, да. Да, нет, о, ебать, туда. Давай две одновременно. Потом ты так же а вторая не подожглась Вы чё, блин? Хоть бы предупредили. Вы чё? Я сама херил. Я даже не поняла, что происходит. Он ломится в двери под любви, которого что уже нет. Перебор. Будешь? Конечно. <ган> Пожалуйста. Да. Ну, а трог... Кстати, я первый раз это делаю. Да, я я который с кольцом делал. Они же просто без разницы, она же не улетит, блядь. Нет, блядь. она просто будет шипеть и дымит. Саша, Саш, приходи, наоборот, да. Такая думала. А руки можно е брать? Не жел... Видишь, она выстреливает, нежелательно. Вообще хочешь возьми? Я думаю, она не стреляет, ничего не будет. как а воняет <coughs> не надо Сердце перешло, тихо. А ты смотри вот когда он в доме уплывает О -о -о -о. только я только победа тут тут тут тут тут тут тут -то Кто -то, не с нами, тот под нами! тут тут тут тут тут тут ка я за Вообще жесть. Вот, пока что равнять не буду, потому что нет смысла здесь равнять. Здесь будет, где вот эти качели, будет септик закапываться. И трубы все равно будут вестись туда. Поэтому сейчас смысла здесь нет никакого. Вот. Вот Федя, друг ко мне приехал, помогает мне кольцо. Мы сняли верхнюю часть от колодца. Филим. вот такой болгарочкой, алмазный диск и вот такая вот работа, короче, на самом деле очень тяжело. Я вообще ее боюсь в руки брать, она нахрен мне отрежет ногу, мне кажется, колодец. Провели в трубы все, вот здесь торчат и там торчат. Сейчас э, следующая задача все-таки с этим кольцом разобраться и здесь залить полностью залить все это бетоном вот залить все это бетоном полностью и так что сделать я сделал а и поставить люк залить бетоном все это полностью и поставить люк вот, вот такие вот дела потом уже можно будет поднимать здесь фундаментный камень ставить и все будет просто песня вот такие дела. Так, что еще нового? Поста от дочки. Смотрите, какой домик сделал дочки. Ну, такой по приколу просто, честно говоря. Шалаш, можно сказать. Вот. Такой шалашик с лавочками. Здесь, кстати, мне нравится даже самому сидеть. прохладно. Уже от камня здесь хорошо. Это надо все почистить, правда. Короче, это бывший от колодца хрень, но все равно здесь прикольно, здесь реально прохладненько, как будто маленький домик. Надо мне еще здесь дерку какую-то придумать им, будет поинтереснее. Вот и обновил бассейн, обновил бассейн. Бассейн вообще огромный. Сейчас залил туда всякие средства для очистки бассейна. 12 часов его не надо трогать. Надо было, конечно, на ночь залить. Вот. Такие вот дела. Понемножку участок преображается, так сказать. Идем к успеху. Здесь уже полностью положил камень фундаментный. Жесть, короче Работа идет полным ходом Итак Смотрите, это ну просто Слой вот такой тряпки Потом идет слой карамзита Опять тряпка, решетка Вот эту шляпу резиновую под колодец Чтобы держал уровень Потому что колодец у нас намного шире вот, и сейчас будем заливать все это цементом. Куски от колодца, которые мы отрезали, мы сейчас разбиваем и укладываем, укладываем его, чтобы меньше были затраты э, цемента. Вот. Это все очень эпично. Это все очень эпично, ребятушки, это просто красота. Будет сказка. Вот так, ребят, никогда, никогда не работайте с цементом а, без перчаток. Вот. Смотрите, что мы сделали. Вот. И то я был в перчатках. У меня, короче, они провалились походу. И вот такая шляпа произошла. Вот. Просто они у меня все щипят, болят. До этого, кстати, даже кожа вот с пальцев слезла. Тоже попало, так не знаю, что будет теперь Будет пить. капец Смотрите, какая работа была проделана Мы полностью срезали кольцо а, Ну, не полностью, а верхнюю часть Все это сейчас Заливаем пескобетоном Кладу фундаментный камень Вот Работа просто Просто вообще жесть Сделали столик, смотрите какой Все помнят это дерево у меня на участке Все помнят это дерево у нас теперь столик, где можно спокойно подойти сюда, облокотиться, пообщаться как душевник. Вот. Пока что все. А, вот оно дерево, сейчас пилим дерево вот это на дрова, чтобы вечером жарить шашлычок. Жена у меня любит совушек, я вот ей купил такую большую. Ну, постоянно ей покупаю, короче, что-то какую-то сову. Вот тут нам привезли, друзья. Вот. Красиво.